Доброго времени, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Кто еще не знает, говорю о том, что 27 ноября стартовал наш курс по обучению продвижения своего бизнеса в интернете под названием MLM Profi. В связи с этим в личку посыпалось просто множество вопросов о том, что как пройти ваш курс, если мы из другой структуры, если мы не в рамках вашего проекта, и можно ли данный курс купить. Говорю всем, что, к сожалению, нет, купить курс невозможно, и пройти его в рамках не нашего проекта тоже невозможно. Мы этот курс приготовили именно для своих партнеров. Поэтому я бы хотела бы задать вам два вопроса, которые, в общем-то, меня интересуют. Давайте с вами маленечко пообщаемся. Да? Первый вопрос. Если бы вы создали да, какое-то такое интересное обучение, курс, неважно, да, что-то какую-то систему, которая будет ну, реально помогать людям. В каком-то продвижении, неважно, да? скажите, пожалуйста, вы бы продали бы свое обучение, свой курс, да, там, и, допустим, за какую сумму? Или оставили бы все это для своих партнеров, и это было бы эксклюзивом вашего проекта? Ну и второй вопрос, который меня интересует намного больше. Скажите, пожалуйста, насколько качественно, насколько более подробно вы бы изучали обучение, если бы оно вам попалось, вернее, если бы его бы вам подарили? И второй вариант, если бы вы за него заплатили определенную сумму денег. Конечно же, тут нужно учитывать, что это обучение вам было интересно в любом случае. Но вот в одном случае вам его подарили, в другом случае вы бы за него заплатили определенную сумму денег. И вот насколько качественно вы бы прошли данное обучение или данный курс. Вы знаете, почему задаю такой вопрос? На самом деле очень интересно, насколько люди готовы изучать бесплатную информацию, которую... Для них готовят несколько человек, да, взрывая интернет, свою голову и так далее. Потому что очень часто бывает, что вам дарят, как бы, билет, да, в спортзал, абонемент в спортзал. И вы замечаете, что один, два, три раза вы сходили, а потом, к сожалению, ну, это же бесплатно, вроде бы как, да, можно и не ходить. Но если вы купили свой абонемент за собственные деньги – то, конечно же, тут уже выхлоп идет совершенно другой. Так вот, что касается обучения, мне вот это очень-очень интересно, ребят. Как бы вы поступили бы бесплатный и платный бы? Два, два абсолютно одинаковых курса, но один бы вам достался в подарок, а другой вы бы приобрели за деньги. Какой бы вы прошли наиболее качественно? Пишите обязательно это в комментарии. Жду вашей обратной связи. С удовольствием вступлю в ваши разговоры и споры. Всем до новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко. Жду, жду обратной связи. Пока!